Всем привет! Сегодня нашел интересное приложение на телефон Игры 90. и решил немножко вспомнить Mortal Kombat Ультиматум. Начнем с секретного меню. АЦ вверх, Б вверх, БА вниз. И я его без труда вспомнил, потому что очень много времени провел за этой игрой. И ставим Fatality 1. Так, поехали. Выбираю Conlau, мне нравился из-за большой его серии ударов, то есть комбас. Интересно знать, сколько тысяч часов или миллионов часов я провел за этой игрой. И таких людей очень много. А если бы тратили это время на что-нибудь полезное, чего можно было бы достичь? Итак, первый раунд меня размотал, Скорпионс. Сейчас немножко адаптировался. Бросить шляпу, назад, вперед, А. Маги магический удар ногой, вверх, вниз, Z. Так, получи. И фаталитель с одной кнопкой, это вниз, и вот, Скорпионс размотан.